Обсуждали стандарты профессии, наверное, полтора-два года назад еще со СТАСом, когда вся эта история ну, была э, ну, в самом-то начальном э, состоянии. Вот, ну, наверное, уже годом длилась э, у СТАСа инициативной группы. Вот, мы подключались э, Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов к обсуждению и, конечно, выдавали свои. Какие-то рекомендации, свои советы, как мы это видим, то есть, все это шло действительно. Ну, по-моему, каждый, кто хотел, ну, в свое время подключался к обсуждению стандартов в той или иной мере. Как бы и студии дизайна у нас подключались, и отдельные дизайнеры. И мы, как ассоциация, я помню, мы даже делали Zoom, подключали несколько городов и обсуждали эти стандарты. Ну, то есть, отделение ассоциации, там, по-моему, Барнаул был у нас. И Омск подключался, и ну, Новосибирск. Мы специально собирали даже аудиторию дизайнеров. Вот. Поэтому я считаю, что та волна обсуждений, которая сейчас идет и в разных сетях, возможно, да, первое – это от недопонимания вообще вопросов. И многие комментарии, особенно забавные комментарии из-под петиции, смысл их такой… Я сама не читала, не вникала, но мне сказали, вот, или я где-то слышала, что это, вот, это плохо. Да. Понятно, что многие идут за лидерами мнений, есть определенные группы со своими настроениями, мнениями и прочее. Но это действительно ну, такова жизнь, да, так скажем. Кто-то выражает мнение, а кто-то просто его поддерживает. Но я бы попросил всех, кто каким-либо образом хочет действительно по-настоящему вникнуть в эти стандарты, взять этот многостраничный, я не, не знаю даже сколько страниц там, боюсь сказать, вот этот документ, и ну, просто его прочитать, прочитать, для чего они создаются, эти стандарты, профессии. Ну, это же, в принципе, некая такая универсальная вещь, которая создается для всех или создана для многих, так скажем, профессий. Ну и сегодня, коллеги, мы в очередной раз пригласили Станислава Орехова на нашу встречу для того, чтобы обсудить те вопросы, наболевшие, да, так скажем, по поводу стандарта. Возможно, кто-то сегодня подключился, тот, кто еще ничего не слышал, или кто еще не задавал вопросы, или не слышал ответы на эти вопросы. Ну, а если сегодня таких острых вопросов не будет, то мы, наверное, спросим у Стаса, какие же были заданы вопросы, и как он на них отвечал. Я, в принципе, практически ну, не все диалоги видел, да, вот прямые эфиры, а о некоторых тоже мне сказали, поэтому я ничего там про них не могу, не могу комментировать, но я понимаю, что свой кусочек хайпа на этом словить хочет каждый. Вот. И тот, кто читал, и тот, кто не читал, и тот, кто просто подсоединился, дайте мне тоже немного половить хайпа. Вот. Но давайте будем справедливы. Все-таки к таким вопросам нужно подходить вдумчиво. Нужно не догадываться, не строить какие-то там домыслы и прочее. Нужно по возможности общаться с первыми лицами, кто э, участвовал в разработке, задавать непосредственные вопросы и получать ответы. Итак, коллеги, э, давайте таким образом, если будут вопросы по, э, по ходу нашего нашей конференции, Zoom-конференции, вы пишите их, пожалуйста, в чате. И э, мы будем, ну, попросим Стаса на них ответить. Ну и пока, Стас, скажи, пожалуйста, э, как сейчас э, обстоят дела, так скажем, со стандартами, это первое. Какие э, пункты попросили доработать, или они уже доработаны в Минтруда, в чем, э, собственно говоря, э, в чем, ну, не заминка, да, а что нужно доработать, есть какая-то информация? Да, привет, Андрей, спасибо, что пригласили, здорово, приветствую всех участников, кто собрался, это очень классно, очень важная эта часть у нас именно обсуждений. На данный момент у нас мы подали заявку в Минтруда, то что вы уже, конечно же, знаете, и получили от них комментарии по работу. На самом деле комментарии касаются оформления, они на данном этапе не смотрят, что внутри, и я был вот недавно в Минтруда, они проводили открытую лекцию, нам скоро тоже пришлю запись, я туда некоторые вырезки дам, что конкретно представитель Минтруда, человек, который занимается именно с позиции государства, я позадавал на эфире некоторые вопросы, да, которые тоже мне позадавали, и она уже прокомментировала официально. Да, то есть не то, что вот меня можно слушать, это вот официальная позиция тоже Минтруда. Я, как только у меня будет запись, я думаю, что смогу тоже прокомментировать. То есть на данный момент мы отправили, и они сказали одну из основных вещей, то, что, в принципе, я всегда тоже говорил, именно профессиональное сообщество должно и обязано проводить именно дискуссии и обсуждения. Все, что было раньше, я, ну, как Андрей сказал, спасибо, да тоже, то есть он тоже не даст соврать, мы как, с 2017 -го года действительно писали, звонили предлагали всем участвовать, естественно. Да? Естественно, мы не можем дотянуться до всех дизайнеров. Кто-то дизайнер, допустим, год или два только, а да? стандарты уже там семнадцатого года, 4 года назад они были. То есть мы всех физически не можем никак опросить. Для этого есть союзы, для этого есть школы, для этого есть другие мероприятия, какие проводятся. То есть так или иначе ну, мы очень старались всех оповестить, но всех, к сожалению, не смогли. И я тут благодарен, собственно, это этой движухе, это очень классно. То есть я абсолютно отлично отношусь к ребятам, которые создавали, в том числе, петицию и все остальное. Ну, как бы они поступили, как они поступили, на контакт мне пошли и сделали именно так. И это дало именно всеобъемлемующее обсуждение, и это очень хорошо, это то, что нужно. То есть это то, что мы сможем добавить. Я, как неоднократно говорил, документ, который мы делаем, он должен быть не имени меня. И вообще забудьте про меня, про мою фигуру, это для нас, для всех. Как вы считаете нужным, так мы и сделаем. Просто поймите одно, да, если вот я сейчас обращаюсь к тем, кто высказывает негативные какие-то комментарии, эти комментарии приняты не будут. Будут приняты комментарии по факту. То есть просто вы не сможете никому их донести, вы не сможете прийти в Минтруда и сказать, там, вот я считаю, что дизайн это творчество, поэтому нам стандарт не нужен. Потому что они уже решили, что он нужен. Если он уж точно нужен, то сейчас самое время обсуждать, не нужен он или не нужен, а что туда внести нужно, чтобы было правильно. Вот именно на это я бы сделал упор, это именно правильно. Что касается того, что нам сейчас сказали, на данный момент у нас графические оформления, то есть там шрифты, запятые, ну то есть такая часть, они внутренне осмотрели или не лезли. И, соответственно, они просто по умолчанию отправили на доработку. Я этот момент, естественно, ну, в принципе, я так и знал. Я знал, что с первого раза сдать невозможно, это нормально. И та тема, которую я инициировал, в принципе, она была для этого и нужна. Для того, чтобы общественность обратила внимание. Я не думал, что будет такой резонанс, и это очень классно. То есть это самый лучший, наверное, пиар-ход, хотя он так и не планировался, но который получился. Это очень здорово. И подтверждение того, что это сейчас мы здесь, мы обсуждаем. Будут еще обсуждения в Москве, личные, очные. Я проведу... Я, я думаю, что для того, чтобы вообще все могли высказаться, абсолютно все, я проведу, скорее всего, 5 эфиров, каждый день буду проводить в 12 часов нон-стопом, просто каждый день там, в течение там, недели, например. Чтобы... И буду это записывать, для того, чтобы уже точно каждый человек, чтобы он потом говорил, я в отпуске, там, я не могу, я не знал. Нет, ты знал, ты мог, уже теперь ты точно мог узнать, вот самое важное. И каждый может там высказаться и сказать… Свое мнение. Дальше мы это все запишем, расшифруем и подадим тоже вместе со стандартом как общественное обсуждение. Самое прикольное, что общественное обсуждение в любом случае состоится, даже если вы просто подписали эту петицию и сказали, я не согласен, это тоже обсуждение. Просто это мнение не учитывается, потому что оно не конструктивно. Самое важное, что факт есть обсуждение. Поэтому тут как бы в любом случае все понимают, что пойдет. Ну вот примерно так, я готов ответить на все вопросы, я достаточно открыт, злобно ни на кого не держу, то есть я очень, очень, как бы, я за людей, короче, вот так, как бы это странно ни казалось, если вы со мной не знакомы, если вам лично не нравлюсь, ну тоже окей, это может быть, ну то есть все хорошо, я постараюсь максимально корректно ответить на все вопросы, часто у меня это получается. Стас, спасибо большое, я рад, что ты идешь на диалог, действительно, и это, это очень здорово, и это правильно, мы можем... Не нравится кому угодно, да, но э, все-таки здесь нужно разговаривать без э, э, эмоций, без э, лишних, э, так скажем, субъективных мнений. Надо говорить по существу. И э, скажи, пожалуйста, вот какие, какие из э, таких вот возражений самых ярких ты получал э, вот по поводу стандартов профессии? Можешь привести пару-тройку примеров и как ты на них ответил? Слушай, по стандарту профессию, по факту, было только одно возражение. Если я не ошибаюсь, я смогу ошибиться, это Юрий, по-моему, Демин, если не ошибаюсь. Он нашел там действительно странную фразу, и я удивился, как она прошла. Что-то было связано, что взаимодействие системы вентиляции и инженерного оборудования, вот что-то такое. Ну то есть да, я с этим абсолютно согласен, очень странно написано. Ну то есть просто когда ты читаешь один и тот же документ по 10, 15, 20, 30 раз, у тебя глаз замыливается. И как раз таки и нужно, чтобы вы внимательно посмотрели, что написано и нашли какие-то там описки, косяки. То есть вот, вот, вот это важно. Поэтому, Юрий, благодарность большая. Все остальное, оно было просто, ну можно взять петицию и посмотреть, каждый аргумент он вообще, ну то есть вообще ни про что. Я даже не знаю, что-то комментировать. Если у тебя есть какой-то список, задавай, чтобы я не сам как бы задавал вопрос, на него отвечал, будет странно. Давайте в диалоге, то есть у кого есть положительное Это... либо отрицательное мнение, выведем в эфир и посмотрим. По поводу вопросов, которые были в петиции, ну действительно, там одни эмоции. Просто, что Орехов не нравится, что зачем нам стандарты, мы творческие люди, вот, и прочее. Я даже не хочу, ты сам наверняка почитал там ради интереса. Я могу и ответить наши... на все вопросы, если есть интерес. Есть, давайте, кто не согласен, мы можем пообщаться, тоже будет нормально. Ну вот Валерий пишет, профессии нет, а стандарты написали. Где логика? Да, ну для того, чтобы... Да, Валерий, во-первых, привет. Я Валерия знаю достаточно давно, у нас там часто с ним бывают диалоги, даже созванивались. То есть классно, здорово. Здорово, что пришли, практически персонально пригласили. Валерий, профессии нет, конечно, мы для этого и работаем. То есть сначала идет по, если залезть в документы, точнее я придумал, то есть вы как будто, как, ты типа как будто я это придумал, нет. Зайдите на Минтруда, зайдите в документы, которые уже есть, и там написано, что сначала идет стандарт профессиональный, на основе профессионального стандарта он отправляется в во все ВУЗы, и на основе его уже делает образовательный стандарт. И потом уже, соответственно, все остальное. То есть первично это профессиональный стандарт. Поэтому сейчас все стандарты, вернее, все образовательные стандарты, которые в ВУЗах есть, они как раз-таки основаны не на существующей профессии. И поэтому оттуда и проблема, что каждый ВУЗ учит по-своему. И поэтому все очень разные дизайнеры выходят. Кто-то из колледжа, кто-то из вуза, кто-то с крутой профессиональным багажом, кто-то с минимальным, и потом у нас ну, непонятно как работает. Мы с этим и боремся, собственно. Да, в начале года мы были в Омске и в одном из вузов общались с руководителями. И как раз вопрос-то и был в том, что для диз... у дизайнеров интерьера нет абсолютно, даже акведа нет. Вот. И... Поэтому они вынуждены набирать э, и учить дизайн интерьеров по акведам э, ландшафтного дизайна, дизайна э, одежды, э, к сожалению. Поэтому, конечно, профессии нет, ее надо делать, ее нужно официально вводить. Э, Елена написала, было бы здорово, если бы из профессии брали людей без высшего образования. Вот, mm -hmm. Как ты на это ответишь? Смотрите, было бы здорово, согласен. Да, наверное, это было бы важно. Надо понимать, если мы берем профессию, как она делится в стандарте. Давайте я, наверное, поясню, потому что не все погружались и не все поняли. Стандарт профессии – это как раз-таки тот документ, в котором отображаются, какие должности, навыки, там, знания должны быть у людей, которые выполняют какую-то функцию. Если мы говорим про должность дизайнера, целиком всю профессию возьмем, ну вот все 10 функций, то в дизайнере все эти 10 функций, если вы фрилансером, допустим, работаете сейчас – ну, сами на себя, то у вас все эти 10 функций есть. Вы по-любому являетесь руководителем, по-любому нему комплектатором, дизайнером, чертежником, обменщиком. Все то, что написано, это все есть в вас. Это нормально. И, естественно, для такого специалиста должно быть высшее образование. И даже, ну, можно еще и больше профессиональных курсов, потому что общение с клиентом никто не отменял, юридические какие-то основы, с документами работы, там, ведение бухучета и так далее. Это все нужно, юридические тоже темы. Поэтому, конечно, да. Но... Когда мы говорим, что у нас профессия начинает делиться на части, когда у нас организуется, допустим, либо компания, которая нанимает людей, либо это обучающие курсы какие-то, если учат только, допустим, визуализаторов, да, зачем мы, ну, то есть, или только обмерщиков, да, а это достаточно уровня техникума. Вот, соответственно, если мы в законе о высшем образовании, что это такое, вообще, чтобы вы понимали? Там есть составляющие, чем отличается высшего там от, от среднего или от среднего специального. То есть надо в этом разбираться. Давайте расскажу простым языком, чтобы было понятно. То есть если среднее образование, то вы умеете, ну как бы школу, это всем все обязаны делать. Дальше среднее специальное вам дает профессию. Профессия не, требует каких-то действий достаточно, ну как бы простых, без взаимодействия с клиентом, без постановки задачи и без не, того, чтобы нести ответственность за результат. Как бы этой задачи то есть по сути вы являетесь хорошим сотрудником то есть там техникум повар например да? техникум а, ну, определенной профессии которая решает а, какие-то задачи. Да? а высшее образование вы уже явля... ведете проектную деятельность то есть проектная деятельность это ну, диплом допустим когда вы пишете это проектная деятельность то есть задача высшего образования, чтобы вы сами могли инициировать проекты, уметь нанимать людей, уметь работать с подрядчиками уметь работать с клиентом то есть у вас просто уровень как бы подготовки больше более высокий. И теперь давайте обратимся к нашему вот профессиональному стандарту дизайнер интерьеров. Если мы говорим про визуализатора, допустим, сам по себе он тоже может быть свыше, но и не обязан, потому что если он только делает картинки, либо фотограф, да, он просто ну, как бы делает именно то, что нужно. Потом вы берете это, результат его работы и согласовываете с клиентом. С клиентом он не общается, он делает свою часть работы. То же самое с обмерщиком, то же самое с чертежником, который чертит. Кто за это отвечает? Отвечает за это все ведущий дизайнер, ведущий специалист. Это специалист, который, естественно, с высшим образованием, естественно, с опытом, естественно, двигается вперед. То есть такая логика. Это логика, на которую нанизана вся структура. Она действует. То есть самое главное, что в стандарте действовала какая-то логика. Эта логика работает. Можем ли мы поставить всем выше Вообще без вопросов. Но тогда у нас первая нарушится логика, и это не будет работать. Мы не можем поставить одинаковый уровень квалификации и руководителю компании, и обмерщику, или там визуализатору. Это просто невозможно. Это против логики. Там есть... Несколько уровней образования, которые тоже в законе образования прописаны, и там написано, кто какие функции по образованию может делать. То есть просто с этим надо ознакомиться. Есть номенклатуры, которые нужно изучить для того, чтобы просто свои хотения и желания навести на документы. Поэтому я могу сколько угодно поддерживать да, то же самое, и потому что ну, хочется да, повысить, но, к сожалению, это нельзя. И еще вот в завершение, еще одно требование Минтруда было таким что мы описываем ситуацию, как она на текущий момент. А на текущий момент существует много людей, которые учатся в колледжах по дизайну. И если мы уберем возможность им как бы вообще быть дизайнером, то, во-первых, мы просто там, знаю, тысячи людей просто оставим без работы вообще и без шанса войти в профессию. Сейчас люди, которые прошли колледж, они закончили среднее образование, и они могут устроиться на работу, к, ну, чтобы стать ведущим к ведущему и поработать с ним, допустим, один-два проекта. Таким образом они смогут уже стать ведущим считаться. Либо люди, которые были юристом, бухгалтером, экономистом из другой профессии. У них уже есть необходимый навык для высшего образования. Не навыки, а уровень компетенции и квалификации. То есть они уже головой готовы. У них нет технически. То есть у них нет технической составляющей по тому, допустим, как, вести, как делать чертежи, какие там есть особенности в перепланировках, стилевые особенности, художественные особенности. Он может пойти на курсы доп. образования, там, на годовые, двухгодовые, какие хотите, шестимесячные, сколько нужно, и стать, занять какую-то должность, потому что по квалификации он подходит. Извините, да, что если я как-то так, ну, может быть, не очень быстро и конкретно отвечаю, но... Насколько смог. Вот Сложная тема, чтобы это ответить и понять, почему так, нужно разобраться в большой пачке документов. Но, ну, к сожалению, просто не все это могут сделать. Вот я сейчас озвучиваю то, что в документах. Если вы мне не верите, вы можете сами пройти и проверить. На Минтруда там все есть списки документов, на которые мы руководствовались. Стас, скажи вот вопрос. Значит, После стандартов можно и на АКВЭД рассчитывать? Вот это я не знаю. Наверное, да, скорее всего, я туда не углублялся. У меня задача вот только конкретная. Работать по стандарту. И больше я не знаю. Я, честно говоря, вот то, что дальше, пока не занимался. Наверное, да. Это вот ты мне больше сказал. сказал. <кхэм> Спасибо за ответ. Стас. Сборемся все поодиночке. Очень много самозванцев. Кто может протестировать отдельно взятых художника? Ну, видимо, такой философский вопрос. Татьяна пишет, ерунда, что значит убрать, человек умеет, талантлив, работает, зачем убирать? Ну, это, наверное, к комментариям по поводу высшего образования, но понятно, что сейчас в профессии много людей, которые uh, зашли в эту профессию без профильного, uh, опять-таки вопрос, а какого профильного, архитектор это дизайнер или uh, строитель это дизайнер, или кто, художник это дизайнер? Нету да? профильного. То есть, ну, кто вот сейчас работает в сфере дизайна? Дизайн, дизайн да? интерьера, Чекуточка. дизайн среды, допустим. Вот сейчас пишут дизайн среды, и это включает и архитектуру, там, допустим, да, и ландшафтный, может быть, дизайн с уклоном, и дизайн интерьера там есть, но это общая квалификация под всех остальных. Мы же за что сейчас говорим? Мы считаем, что именно дизайн интерьера это не часть чего-то большого там дизайна или не часть архитектуры, кто же тут писал? Все же давно придумано, это часть архитектуры? Нет. Архитектура все-таки это отдельно. Дизайн среды это отдельно. Это все вместе. А есть дизайн конкретно интерьера. Вот такой профессии нет. Уже. А людей, работающих тысячи десятки тысяч, работающих в этой профессии. И поэтому они все обучаются в разных вузах и везде в разных вузах ставят дизайн среды. Ну, вот это неправильно. Танислав, привет. Хочу привет. прям пару минут украсть. Да. да. Всем привет, коллеги. Я Анна Симонова, руководитель Русской Академии Дизайна. Стас, рада, что ты собрал людей. Действительно, Андрей есть собрал. такая проблема. Есть <свят> такая проблема, и она... Меня слышно? Да, да. Отлично. Есть проблема в том, что действительно из-за отсутствия стандартов каждый кто во что гораздо, и видит это больше всего, к сожалению, не дизайнеры, которые... Работают, а как раз-таки школы, вузы, академии и так далее. То есть, те, кто напрямую соприкасается с дизайнерами и повышают их квалификацию. Потому что те, кто приходит к нам, мы видим, в каком состоянии их работа, в каком состоянии их чертежи, в каком состоянии они работают. И действительно, кому-то проще то, что они делают, то, что они хотят, но в целом это создает проблему на рынке, потому что Никто не понимает, как эту услугу правильно оказывать, никто не понимает, как эту услугу правильно спрашивать. И в целом я за стандарты. Более того, в целом мы последние три года в Академии как раз создавали собственные стандарты внутри образовательного учреждения для того, чтобы обучать по собственным стандартам. Но опираться на стандарт профессии очень нужно. У меня к тебе вопрос. Когда вы создавали стандарт, кого вы приглашали для разработки из ну, давай так, очень больших профессионалов, потому что все-таки даже я не решаюсь, при том, что я давно в профессии и в Академии преподают одни из лучших архитекторов и дизайнеров, не только из России, но и из мира, не решаюсь, скажем так, единогласно принять и подать этот стандарт, и более того, я считаю, что все-таки мы должны привлекать действительно людей, профессионалов, ну, скажем так, кто действительно на рынке показал себя как большой профессионал. Вот кого из них ты привлекал, кого ты приглашал, и что они тебе ответили? Угу. Ну, во-первых, надо понять, кого ты имеешь в виду под большим профессионалом, то есть где… Олег Клод. Олег Клод. Так, нет, под... Например... сейчас. подожди. Я сейчас хочу как бы системно подойти к вопросу. Не конкретно, вот приглашал ли я Олега Клода? То есть есть где-то грань, где является большой профессионал, а где нет? Слушай, для меня есть топовое бюро, я знаю систему работы, они в основном все преподают в академии, я вижу, как они преподают, в том числе как они работают, это самое главное. А та же Марина Путевская, та же, та же те же люди, которые действительно не 5, не 10 лет в профессии. Uh -huh. Они сформировали действительно топовые бюро, и я считаю, что их уровень работы действительно на сегодняшний день самый высокий. То есть достаточно uh -huh. посмотреть рабочую документацию в бюро Олега да, или посмотреть разработку, ту, которую делает Марина и многие другие профессионалы, вот их приглашали, потому что я считаю, что все-таки именно они формируют вот этот максимальный уровень стандартов. Угу. А Ничего, что я как бы сейчас очерчу, я просто сейчас на этом примере покажу как раз-таки, почему как бы сложно профессионалам сделать стандарт. Нормально? Чуть-чуть позадаю вопросы и ну, потом отвечу Я на, да, знаю, на куда ты сейчас ведешь эту тему. Меня ты, интересует Ну давай следующая... тогда доведем. Потому а, что нет, вопрос ты не сформулировала сначала... сейчас. Ты мне сначала ответь. Приглашали ли кого-то кого из этих людей, вот из этих бюро? Марину Путилковскую а, и Олега Клода конкретно. Я тебе что, ты не знаешь коллег по цеху, если уж ты работаешь, давай так, в этой сфере. Ты не знаешь, что у нас действительно лучшее бюро? Смотри, у тебя вопрос, то, что ты задаешь, он правильный, классный, интересный, у меня на него ответ есть. Мне не надо оценку моего вопроса, я не прошу тебя аналитику моего вопроса, я знаю, о чем я спрашиваю. Ты мне скажи прямым ответом, кого ты из топовых бюро приглашал для разработки или, по крайней мере, консультации над этим стандартом, вот это меня интересует. Смотри, чтобы ответить тебе это на этот вопрос, справедливо, что я должен понимать, кого ты считаешь топовым, а кого нет. То есть я уточняю, вопрос тебе завел. Это справедливый я вопрос? Я тебе вот примеры привела. Тебе нужны еще примеры? Я могу тебе еще примеры привести. Нет, не нужно. Смотри, ты привела два примера конкретно. Это Малина Путилковская и Олег Клод, правильно? И еще... Пример ты сказал... Борис Убаревич. Тоже, я считаю, что достаточно большой. В Санкт-Петербурге есть прекрасное бюро у Константина Новикова. Есть mm -hmm. прекрасные... У нас очень много талантливых, очень профессиональных архитекторов и дизайнеров. Так. Кого из них? да, может быть, и Сибирская ассоциация, у них тоже есть свои профессионалы, кого из них приглашали как фокус-группа, потому что любой стандарт, разработка стандарта основывается на определенной фокус-группе, которая принимает в этом участие, а дальше уже группа, которая разрабатывает дальше стандарты, вводит его, она его дорабатывает, приводит в тот формат, который нужен Министерству труда и так далее. Кого из них приглашали в эту фокус-группу? Отлично, супер. Я пытаюсь э, имена конкретные, вот эти двух, которые сейчас расширились до пяти, их можно расширить до 125 или до 200. Я их сейчас э, пытаюсь, э, чтобы ответить на вопрос, привести под э, единую какую-то квалификацию. И ты, в принципе, сказала, что это за квалификации. У кого, то, что я услышал, объединяющую их тему, у кого опыт больше пяти 10 лет. Поэтому Образование. Да, образование. Вот. Все они обладают... И, и практики. И, практики. Ну, не образование, а как бы практики. Более 50 лет. Правильно? Стас, ты прекрасно понял мой вопрос. Да, давай конечно. не будем уходить в демагогию Нет. и вот эту болтологию. Я задаю тебе конкретный вопрос. Он связан с тем, что есть профессионалы на рынке. Я понял вопрос. Эти профессионалы да, смотри. обладают, смотри. еще раз конкретизирую, да, определенным образованием определенным опытом и определенным результатом. Определи их, пожалуйста, образование, опыт и результат. Тогда я тебе могу ответить. Ты сейчас меня спрашиваешь, а вот кого из красивых людей ты приглашал? Давай определим стандарт красоты. Чему красивых людей? Ну, Чего потому что -то примерно то же самое. Что-что? Вот. Потому что примерно сейчас диалог идет в таком, в таком же варианте. Нет, он очень конструктивный. Ну, ты разрабатываешь хорошо. стандарты, подаешь их Министерству Министерство труда. Я тебя спрашиваю, причем что я... Имею профильное образование по Отлично. разработке стандартов. Угу, я хорошо. тебя спрашиваю: кого ты приглашал в фокус-группу из профессионалов? Мы сейчас получили вот такой я тебе, хайп, я тебе вот говорю, эту энергию, которая обсуждает стандарты. Чтобы ответить, я тебя спрашиваю: у ты тебя этих в вопросе, людей приглашал? Смотри, у тебя в вопросе заключен вопрос из профессионалов, из экспертов. Я хочу очертить, чтобы ты сказал, да, у кого опыт 5-15 лет. Все, мне этого достаточно. Ты приводишь сейчас конкретно одного, двух-пяти людей. Понимаешь, в чем, ну, как бы мой вопрос заключается вот в чем. Скажи, что кого ты привлекал из профессионалов. Смотри, как правильно задать вопрос. Коллеги, давай, коллеги, давай, стас, не как правильно, подожди, как бы стас, я задал стас, вопрос. Подожди, стас, давай, подожди. Андрей, подожди, подожди, это тебя, очень важный момент. У тебя момент. в стандартах, у тебя в стандартах, там пояснительные записки, по-моему, весь перечень... Нет, там нету этого. Нет, там нету этого. Вопрос очень правильный, очень классный. Я хочу просто сейчас на этом супер примере, это отлично. Спасибо тебе большое за этот пример. Я хочу показать, почему сложно людям разработать стандарт, которые не понимают, как системная работа работает. Я сейчас показываю системную работу. А, и как она должна совершаться. Не системно говорить, а вот ты того пригласил или вот этого, и вот конкретно называть свои пять фамилий, или десять, или сто двадцать пять. Системно... Давай а сейчас, давай так. Нет, теперь я да, тебе да, Нет, давай я отвечу. Я отвечу сейчас, того, а потом чтобы ты, ты скажешь... обратную конструктивную связь. Ты пытаешься мне объяснить, что я неправильно, я тебе правильно задала вопрос. Ну хорошо, И мы люди, сейчас можем хорошо. Вот а Мое мнение, мнение, что неправильно. Я хочу объяснить. Ты мне хочешь послушать а, объяснение? Я, ты мне ответь прямо на вопрос. Приглашал или нет? Кого? Пусть даже этих пяти а людей. ты мне ответь на вопрос кого? Пять человек. Из этих пяти конкретно я персонально их не приглашал. Но вопрос... кого приглашал? Давай так, кого приглашал? Давай разберемся с этим вопросом, потому что я все-таки хочу на кого этом примере... Кого приглашал. Ответь мне на два прямых вопроса. Мне нет смотри ни на демагогию. Мне ну, тогда их отключайся. Если... Мы сейчас не на допросе. Давай с этого начнем. Согласна? Ты разработчик стандарта. Да, но мы сейчас ты не на допросе людей, чтобы они тебе задали вопросы, да. на которые ты, как разработчик, должен ответить. А, абсолютно точно. Имею ли я право уточнить на это? Потому что нам вопрос, по этим стандартам, лично мне, потом, академии. Да разрабатывать стандарты образовательные. Да, да. Я прекрасно понимаю, что такое образовательные стандарты, да основанные на стандарте Андрей, профессии. Андрей, мы можем а, отключить спикера на короткое время? Я объясню свою позицию, а потом вернем ее назад. Потому что сейчас, О, когда ну, я, я, думаю, объясняю, я думаю, Ну, ну, ну А она... это односторонний диалог, ребята. давайте дайте, да, дайте, дайте а, время Станиславу, пожалуйста. Да. Это платформа да. для Станислава Орехова, где он будет показывать, нет, какой он молодец. Нет. Это не диалог, Стас. Ну, это я, не да... диалог. Хорошо, я сейчас... Я сейчас кого ты приглашал. Кого? А, как вы хотите, чтобы я сейчас вел дискуссию? Если человек, который... Ну, то есть, я отвечаю на вопрос, веду дискуссию и меня перебивают. То есть, как нет, я могу Нет, ты не отвечаешь на вопрос. В том-то и дело. Давайте по очереди. Я к организаторам обращаюсь, Андрей. А, давайте по очереди. Потому что, если это будет... А, то есть, мне не нравится ответ на мой вопрос или мне не нравится уточнение, окей, мне нравится. Но это ни к чему не приведет. Мы сейчас будем в манипуляциях играть и вы будем тратить час. Я... Ну, мне а тоже хорошо. смысла этого нет. Зачем? Зачем? Отключи, Аня, пожалуйста, Аня на секунду, сейчас я вы... сейчас отвечу. Я и... выключаю звук, ребята. Да, да, выключи, пожалуйста. Ты можешь потом продолжить, я сейчас просто объясню. В принципе, мы говорим об, об одном и том же, проблем тут нет. Я хочу показать очень простой пример. Кого из профессионалов? Мы с этого начинаем спорить всегда. Кто является профессионалом, кто не является профессионалом? Я спросил Аню очень простой момент. Кто является профессионалом? То есть она сказала 2 человека, потом 5 человек, потом 125. Допустим, мы могли сейчас все вспоминать э, талантливых ребят и вспомнили бы их но это не системно мы не можем именно по людям конкретным что то решать давайте им квалификацию мы должны дать квалификацию очень просто 5-10 лет опыта так 5 или 10 следующий будет вопрос 10 окей okay. у кого 5, 10 лет опыта и допустим 10 выполненных профессий вернее этих проектов мы считаем давайте говорим что это профессионалы и тогда стас ты бы мне сказала что типа вот кого из людей именно таких ты приглашал и туда уже входит и клод и путилковская и еще 200 человек и тогда бы сказал, окей, вопрос понятен, классно, супер. И тогда бы я ответил. Вот теперь я могу либо ответить на вопрос, если мы очертили такой э, список, либо там, Аня что-то еще, допустим, скажет. А сейчас, перед тем, как я передам микрофон Ане, ну, там, дальше для того, чтобы продолжить обсуждение, с удовольствием отвечу на вопрос. Я хочу показать, что как раз-таки, почему не получается у топовых э, дизайнеров, которые там в академии сделали много проектов и так далее. Потому что очень сложно с частного перескочить на общее. А я это могу, у меня в голове это зашито, то есть я эти вещи вижу, и я именно поэтому именно сделал такой стандарт и предлагаю его обсудить. И чтобы с ним работать правильно, вы должны тоже понимать, что недостаточно назвать чего-то, кого-то, кого-то, который у меня или мне кажется кто-то опытный, и сказать, что это распространяется на всех. Нет, так не работает, это против логики, учебник логики. Понятно, я не знаю, объяснил, нет? Ответить на вопрос могу, могу хоть час, могу о а вывести люди опять в эфир. Люди комментарии писать, давай мы на них тоже да, ориентируемся. Аня, кто бе без обид, топов? просто ты, как бы, ну, ты поняла, что я хотел спросить Ответ, именно и сказать? Нет, нет, абсолютно без обид, я тебе спокойно говорю. Вот смотри, комментарии людей, типа, кто определяет топов? Абсолютно тоже, кстати, справедливый вопрос и правильный. А на, самом деле, на самом деле, если говорить о разработке стандарта, то я согласна, что... Мы не должны привлекать только топов. То есть фокус-группы при разработке стандартов, по крайней мере, я знаю, как разрабатываются стандарты в машиностроении, по крайней мере. Там разработка идется на разных фокус-группах. То есть мы понимаем, что мы можем пригласить топов, которых мы считаем топами. Мы можем пригласить фокус-группы людей, которые просто заинтересованы и проявляют активность в разработке стандарта. И на формировании вот этого всего делается единый стандарт. Потому что то, что ты сейчас сказал, у меня это в моей голове, я знаю как лучше другим. На самом деле, ну давай так, любой, кто, там, не знаю, руководит студией или там руководит образовательным учреждением, они тоже скажут, я знаю как лучше, да? я знаю как другим лучше, потому что я с этим каждый день соприкасаюсь. Да? И у каждого будет достаточно свое узкое мнение. А задача стандарта как раз стать таким, чтобы людям, которые, по сути, все будут вынуждены по нему работать, чтобы он действительно не нарушал ни их права, ни их компетенции, более того, действительно формализировал какой-то подход. Например, лично мне очень больно смотреть на чертежи дизайнеров разных. Иногда они просто бывают зимние разноцветные, а бывают черно-белые. Иногда бывают с выносками, а бывают без выносок. А иногда забывают даже экспликацию поставить. Я это понимаю. И на самом деле это создает большую проблему для подрядчиков, которые вынуждены по этим чертежам потом работать. В этом я согласна. Но все-таки, особенно зона создания концепции, правильно то, что Марина подняла, что, блин, ребята, мы творческие люди, мы все-таки хотим создавать в определенном творческом контексте вот это, да, и есть определенный подход у каждой студии. И, может быть, было смысл, я тебе поэтому и спросила про это, не в состоянии тебя в чем-то упрекнуть, а сказать, что что происходило, я упустила этот момент. Если вы звали этих людей, они сказали, нам некогда или мы не хотим, нам неинтересно, это одна история». Да, когда профсообщество оказывается в стороне от этого, а потом кто-то это разрабатывает, действительно кажется, блин, а что же нас не позвали? То есть звал ли ты этих людей? Звал ли ты людей, скажем там, других, в другие фокус-группы? Происходило ли это? Как ты его разрабатывал? Мне вот этот процесс интересен. И дальше ты уже можешь сказать мне, я решил, что моя фокус-группа – это вот эти люди. Тогда кто эти люди? Если ты единоличный, я не думаю, что ты единолично это делал, это очень тяжело. Наверняка все-таки звал кого-то. Вот кого звал? Звал ли ты руководителей школ? Звал ли ты руководителей, там, не знаю, людей, которые занимаются разработками стандартов? Что делалось для того, чтобы это разработать? Вот угу. и все. Отлично. Все, на этот вопрос я могу ответить. Перед тем, как отвечу, еще пару комментариев по тому, что услышал. Смотри. Ну, и вообще всем тоже это будет полезно. Первое, по стандарту профессию не надо работать. Это не рабочий документ, по которому работают другие люди. Это стандарт, в котором отмечен уровень знаний, навыков, квалификации и опыта. Вот, все. Это, как это использовать? Это может быть использовано и в обучающих программах, и для работодателей. То есть использовать этот документ можно разными способами. То есть это первая самая важная часть, это не, документ, это не инструкция должностная или не документ, по которому надо работать. Это первое. Второе. Очень тоже частый комментарий, который был связан с чертежами и с качеством чертежей. Стандарт профессии ни в коем случае качество не регулирует. Это действительно делать каждой организации свое. Какой ты продал по качеству продукт, хороший, плохой своему клиенту, ты таковой делаешь. Как ты продал себя работодателю, ты так и делаешь. То есть это второй момент. Это не в стандарте профессии. Так, дальше. По поводу кого я звал и как я звал абсолютно согласен, что именно должны разные люди, разные темы, значит слои, да, общества и разные и фрилансеры и большие студии и опытные и неопытные все должны его обсуждать, да. Теперь как было сделано? Вот это вопрос как, ну кстати правильно, типа вопрос как ты звал? Вот такой вопрос, окей, они Звал ли ты экспертов конкретных? Вот я как бы почему стал ну, говорить это. Кого и как я звал? Давайте я расскажу. Это очень интересная история, потому что когда я... Давайте я просто расскажу базовую историю, откуда я это узнал. Ко мне обратился специалист, который разрабатывал стандарт профессии малых архитектурных форм. И сказал, слушай, Станислав, вы как бы у вас компания, можете дать рецензию То есть, ну, на, на наш стандарт? Я посмотрел сначала, такой подумал, о, что-то интересное. Позвонил ему, говорю, а что ты вообще делаешь? Что это такое за стандарт? Он говорит, ну вообще вот есть такая тема, мы можем в Минтрудар разработать, у них там есть там заказ или что-то, мы сейчас работаем над этой темой, прокомментируйте, пожалуйста. Во-первых, я всегда отношусь к таким инициативам с положительной стороны, я истратил полдня, посидел, прокомментировал, понял, что там у них очень тяжело с логикой внутренней части, я им посоветовал, сделал и отправил, и забыл. Через примерно там две-три недели я понял, что почему бы нам то же самое не сделать. Я зашел на метро, да, захожу, смотрю, есть ли у них как бы задача, есть ли у нас вообще стандарт профессии дизайнер интерьера. Я вообще даже не знал, есть он нет. Я туда не лез, смотрю, нет ничего. Позвонил, написал, пришел, говорю, ребята, тема актуальна, говорю, да, можно сделать, имеет смысл, да. Спросил, как делать, они мне дали регламент. Окей, дальше я обратился сразу же к светлане котлуковой агентство арк это первое второе у меня есть своя база мы на этом рынке ведем дизайн-конференцию более 10 лет у меня в базе более 20 тысяч человек плюс мы приглашали и Клодом приглашали и ну, давайте так у меня было 100 топовых дизайнер архитекторов они тоже все меня знают они выступали у меня на дизайн-конференции вот соответственно Uh, у меня есть контакты, и я взял, и я лично прозвонил всем всем абсолютно союзам. У меня попросил на помощницу найти около 10, по-моему, было около 10 союзов uh, и организаций на момент 2017 года. Каждому я им позвонил, я завел ежедневник, и я каждый день тупо им звонил. Давайте, ребята, давайте смотреть, давайте делать. Вот, И по школам тоже самое делал, по всем дизайн-школам. И ответили мне одна или две школы. Я сейчас точно не буду говорить, кто это, я название, к сожалению, не помню, но были лицензии, они у меня есть. И ответила, вот Сибирская ассоциация вот ответила с Андреем, потому что те, кто подключились из, реально и работали. И один был колледж, тоже не помню название, но у меня все записано. И я сам на протяжении нескольких недель звонил. Примерно такая была ситуация. Здравствуйте, Станислав. мы разрабатываем стандарт профессии, вы очень классная школа, дайте, пожалуйста, нам обратную связь. Вы хотите участвовать в разработке? Ну, типа мы... Сделали, и мы хотим сейчас получить комментарии. Хотите поучаствовать? Во-первых, сначала поучаствовать никто не хотел. Ну, то есть, потому что что вы делаете, непонятно. Из архдиалога, который со, с, было собрано людей на первую презентацию, пришло 100 человек, когда понял, что надо работать, что во всем этом разбираться в документах и юридических основах, осталось 7 человек. Вот как бы кто остался, тем мы и, и, мы и работаем. Более того, в Министерстве туда даже так и есть. Там Мы берем небольшую группу, потому что если будет 100 человек или там 30 человек, это будет балаган. То есть там как бы небольшими группами мы делаем. И дальше инициативной группа делает первую вот эту вот версию, дальше отправляет все это дело э, всем, всем сообществам. Мы делали много-много раз рассылки, приглашали лично разных, я лично звонил, поэтому нельзя сказать, меня нельзя точно упрекнуть, что я не звонил. Персонально по Тилковской, Клоду и кого-нибудь еще, Балашову, я не звонил, хотя Балашову, по-моему, я говорил потому что мы с ней выступали на одной сцене если я не ошибаюсь, Диана, если я не помню, говорил тебе или нет в общем, с кем я лично пересекался, я много лично нами говорил, все говорили, да-да-да, присылай я присылал, но потом ни у кого нет времени, естественно Вот, поэтому в этом меня упрекнуть точно нельзя и более того, у меня есть все почты, логи и все остальное поэтому тут никто не может сказать, что я кому-то что-то не сказал всех приглашал, много раз лично звонил, ну как бы, ни один человек мне не может сказать в некоторых школах мне вообще сказали, слушайте, нам это не интересно, мы обучаем людей, мы тут деньги зарабатываем. Я сейчас не буду даже говорить, кто это. Но факт такой был. Это... Окей, понятно. Еще один товарищ был, который тоже там союз там, архитекторов. Я сначала ему звонил, а потом мне перестал просто трубку брать. Все. Ну, ну как вот, как? Стас, да никак, надо просто делать. Я так, я так и подумал, да, ну и фиг с вами, Понятная сделаю история. сам. – А как? Если будешь сидеть и ждать кого-то, то можно так до старости прождать. – Конечно. – Я тебя прекрасно понимаю, поэтому… – Любой организатор меня... чего либо меня поймет. – Да, да, да. Если кого-то ждать, понятно, что времени… ну нет, времени нет, да. Трудно уделить время, тем более, когда какие-то там стандарты, зачем, у меня все замечательно, я работаю как хочу. И все, люди так продолжают работать, и им не до этого. Но если у тебя есть такая идея, ты загорелся и хочешь ее реализовать, да. то почему нет? Понятно, что потом, когда это уже происходит, когда механизм закручен и его уже не остановить, понятно, что всплывает целая волна разных вопросов, и недовольств, и недопониманий. И кто-то даже и не вспомнит, что им предлагали тоже поучаствовать в этой процедуре. Но... Такова жизнь, как бы это... Да все все обычная... помнят. Ну как не помнят? Если да, я, обычная, я, обычная... я помню, даже с кем я лично разговаривал, я даже помню эти звонки, которые были 4 года назад. Я их все помню. Я помню, что мне сказали даже дословно. Ну, просто зачем это? Конечно, они все помнят. Я ни Слушай, в коем я случае... Предлагаю... Сейчас, да. я, я прокомментирую, прямо чтобы рассмотрим закрыть рассмотрим. этот момент, да. вот, вот этот момент закрыть. Самое главное, у меня ни капли нет как бы негатива в этой стороне. И я очень людей понимаю, абсолютно точно. И более того, прямо сейчас можно стандарт не в министерство туда, он не принимается, он на обсуждение. Прямо сейчас любой желающий, любой союз, любое сообщество, любой профессионал с 5, 10, с 20-летним опытом, без опыта может скачать, посмотреть, дать свои заключение, сказать «Я согласен» или «Орехов, позор, не согласен, сделайте это». Все, сейчас можно это сделать конкретно. Вот, вот сейчас. Класс, я как раз именно да. это и хотел у тебя спросить. Да. К нам, нам ты не звонил, мне тем более, в общем-то. А у тебя была а... в 2007 ассоциация дизайнеров? У меня не было ассоциации, Но... у меня сейчас только мы Но, академия. Я мы зашел в интернет. Ну я зашел в интернет, набрал все ассоциации дизайнеров. То есть откуда я мог тебе узнать? Нет, смотри, давай так, коль а, мы здесь собрались и тратим на это время, а я бы хотела с Академией, со своим составом, и в том числе с экспертами, посмотреть это. Конечно. Более того, я так понимаю, по вот той ссылке, которая опубликована, да, если можно, продублировать. Только не в петиции сейчас, сейчас она. Раз, в да. петиции, да, давайте про петицию скажу, там ссылка на сам стандарт. Стандарт – это не само вот этот документ. Там есть описание, пояснительной записки. Мы как можем. Ты можешь мне его, вы как-то, рассылка. можно его на почту Академии прислать, например. Я могу тебе просто в личку написать сайты, и вы мне пришлют, чтобы я получил первоисточник, источник. А Они вот эти вот все. Смотри, раз уж мы с тобой сейчас говорим, да, тебе лично, да, я просто не хотел бы, чтобы это было типа каждый, чтоб мне в директ присылал там, пришлите мне ссылку. Слушай, ну, я не от лица, а не Симонов, я говорю как бы о целого целой организации. Тебе поэтому... я пришлю, да, организация ваша. Давай, мы я, просто... давай так. я объясню стратегию, как получить. Вы можете посмотрим. зайти, э, да, мы прямо С удовольствием сейчас. посмотрим. Да. Мы... мне просто надо бежать. Да. С удовольствием посмотрим. Отлично. Мы с дадим свои комментарий Более Супер. того, у нас тоже есть на что опереться. Если он сейчас на доработке, это прекрасно. Мы можем сейчас действительно да, да, да. вместе посодействовать. Да. Вот. И, да. конечно же, обозначить, тогда просто напиши мне дедлайн. Типа, Аня, до такого мы вот должны там все это утвердить и посмотреть. Потому что, ну, иначе ты сам понимаешь, я на самом деле очень хорошо тебя понимаю. Понимаю, потому что действительно, когда даже я запускала Академию три года назад, все такие, да ладно, что там образование, кому это надо и так далее. У да. нас и так все хорошо на рынке, мы так все классные. А потом первый набор, третий, когда уже там 3000 тысячи отточилось, ты смотришь думаешь, да, ребята, на рынке еще далеко все не классно и действительно есть куда расти, давайте так. Конечно. Поэтому а, я за Пришли. то, чтобы это посмотреть, дать вам комментарий, напиши мне дедлайн, когда вы планируете исправленную версию подавать, Вон, нас смотрит, смотрит, целыми коллективами в машине едут, целый прям отлично. народ. Вот, ребята, я за. Знаете за что? Я за позитив. Я за то, чтобы мы не тратили время на какие-то негативные истории. Время тратить на то, чтобы действительно был хороший классный порядок и при этом люди работали в кайфе в удовольствии вот все супер прям целую обнимаю молодец очень классно присылаю так, тебе что, лично на связи да. давайте пришли я тебе сейчас в директ пришлю свою личную почту да, пришли да, пожалуйста да. вернее академия да, да, все ребят спасибо а, хорошего спасибо. дня спасибо. Спасибо. А, а, б, буквально маленький коммент. Да, смотрите, надо, где давайте. взять стандарт, потому что то, что в петиции в остальных местах, там не полный стандарт, потому что люди скачивают, не понимают, что это такое. Вы должны читать еще и пояснительную записку. То есть вы сначала читаете пояснительную записку и потом читаете стандарт. Это два PdF. Две ПДФ. Вот что самое важное. То есть у вас не полная информация сейчас, если вы смотрели только петицию. Стас, ты нам скидывал документы, да. ты мне скидывал, я говорил, что мы обсудим их на да. нашей Zoom-конференции Союза, да. создаваемого Союза дизайнеров интерьера России. У нас на тот момент подключалось более 40 регионов Вот к этому обсуждению. Те документы, которые ты мне скидывал, я отправлял в чат. Все, в принципе, все регионы читали, были комментарии и на одной из зум конференций с тобой. Тебе задавали вопросы. Ну, вот Александр присутствует в э, сейчас у нас на конференции. Он, э, у него были вопросы, да, и он получил на них ответы. И я сейчас знаю, что я сам вижу, как когда в чатах что-то пишут, вот такое оторванное да, от реальности, там Александр порой пишет: Ребят, слушайте, у меня тоже были вопросы, я задал, вот, получил на них ответы. Вопросов нет. Все, ну, то есть, э, действительно, должен быть был быть диалог. И я так тебе скажу, ну прям по опыту жизни вангую, что никаких дополнений тебе никто не будет присылать. Вот. Это все сейчас из разряда. Я не про Анну говорю сейчас, да, вот то, что Анна сказала, пришлите. это, А вообще, да, то есть, люди, которые говорят: давайте, давайте, мы будем что-то там обсуждать, рассуждать, на самом деле они просто это говорят. В принципе. Андрей, а можно это, вот к этому я... моменту дополнить чуть-чуть? Смотри, да. на самом деле, многие люди, вот ты говоришь, там кто там не будут, на самом деле, когда я просил вот, вот эти вот страдания, то, что я рассказывал, дайте комментарии, было очень много людей, которые комментарии дали. И я их учел. То есть мы, рабочей группы, их рассмотрели. Я несомненно, я не несомненно, и я от я вас и говорю, тоже было. Что? Вот, от на вас этапе тоже этапе было. Нет, на, на этапе создания, когда этот проект создавался, да, стандарт. Да. Конечно, многие участвовали, я сам видел да. пояснительную записку, и там реально сотни, сотни, наверное, было контактов, которые э, обсуждали этот стандарт. Несомненно. Я говорю, что сейчас, на этом этапе, когда да, стандарт отрекован, да. у тебя он просто выверен там до, до, до слов, ну, вот какие-то там словосочетания, может быть, одно э, попалось да. такое, э, режущее слух и логику. Но сейчас, на этом этапе, когда к стандарту, невозможно придраться с точки зрения логики, трудно дать какой-то комментарий. Это первое. Второе, да это и людям, тем, которые критикуют, делать незачем. Они просто, они просто не знают, что там сказать, они просто как Баба-Яга против, да? лишь бы, лишь бы что-то покритиковать, повозмущаться. Ну, такие люди у нас, и это везде, это не только с твоим стандартом, это и с созданием там и ассоциации, сейчас и союза, и... Ну ладно, давай негатива не, не будем, люди нормальные, все классные, всех любим в любом случае, просто я так, думаю, что это происходит от негодования и непонимание немножечко, все нормально, мы всех любим, да, все да, классно. Да, да. Просто нужно принять, нужно довериться, И я не знаю, я, я с большим уважением отношусь к твоему труду, к твоему творчеству, поэтому я, я тебе доверяю, мы с тобой лично... Мы там хорошо знакомы, да, и общаемся, поэтому, ну, я тебя ближе, может быть, знаю, чем многие, ну, у меня к тебе большая степень доверия, поэтому то, что ты делаешь, абсолютно меня не вызывает вопросов. И, а, а вот Русана пишет… Переписывалась с одним дизайнером, который выложил петицию у себя. Она отказалась прийти сегодня на обсуждение. Вот и все. Давайте но еще кто действительно... недоволен, давайте послушаем. Только аргументированно. Ну, то есть, если аргументированно, мы только за. То есть, я за любую, как бы, ну, можно говорить, что какие мы молодцы. Но мне больше нравится, когда, где мы не молодцы, потому что какой я молодец, я и так знаю. Поругайте меня. Так, стас, сейчас тебе что-нибудь напишет. Ну нет. Да я думаю здесь. А голосово можно без видео? О, ну, Валерий, ну, привет. Да, да, Валерий, Да, давайте. конечно. Да, всех приветствую. – Приветствую. – Решил ставить свои три копейки, потому что много лет наблюдаю за всем происходящим, знаю о закулисье не понаслышке, могу аргументировать и обосновать любой вопрос по теме, есть чем, как у хирурга огромное кладбище недоразумений. Поэтому готов поделиться. Что касается световых решений, много лет иду по целине, и наблюдаю, что в этой теме все плохо. Не раз пересекались со Стасом, я предлагал внести какие-то корректировки, рассмотреть реальные примеры, но что-то у нас пошло не так. Сейчас мне очень интересно, важно, и я с огромным уважением сейчас отношусь к тому, что вычеркните слово «хайп» вообще, ни разу мне он не нужен. Я критик злостный, уже много лет по теме световых решений, потому что есть своя разработка, не хочу рекламироваться, Стас знает, что у нас есть собственная методика, которая, <coughs> прошу прощения, на <coughs> водички попил. Которая имеет, и, это, кстати, можно, базу, да, -то и алгоритм, основанный на многих программах. Вот. Когда-то нам говорили, что у вас там старая школа, но все старые школы Базировать, Валерий знаем. Вы на за или против? <как> Давайте это самое по, по стандарту. За или против. Ну, я скорее за, только не, не, не в том. Я почему написал, там из анекдотов фраз. Не в том виде, да? Идея хорошая. Она напоминает анекдот, как скрестить арбузную косточку с мухой. Купил ну, да... арбуз, разрезал, мухи улетели. Всем приятно. Идея замечательная, но пока не реализована. Это. Чтобы там не выдумывали в Минтруде, там должны заниматься компетентные люди. Что происходит с деградацией на протяжении последних 20 лет по всем фронтам с нашим оборудованием? Ну. Знаем. Стандарты это А офигенно. что вы предлагаете? Что вы предлагаете? Давайте вот скажите. То есть, потому что да, <смех> можно там говорить, что у нас там ну как бы все плохо. А что предлагать? Какое ваше предложение? Я предлагаю вам посмотреть на говорю, что, что не плохо. То. Я не говорю, что плохо. Это нормально. Вообще хорошо, что вы вообще затронули эту тему, <смех> потому что это безобразие не может продолжаться. Вот в том объеме, в котором произошел накопительный эффект. Сейчас, <смех> куда не камень? Если не дизайнер, то какой-нибудь коуч. В этом проблема. Я, да, кстати, стандартный... коуч, а что вы имеете против? Это тоже профессия. Я занимаюсь коучингом. Ну, то есть, окей, нормально. Это что вы против? Он Анна Симонова, у него тоже дизайн. Кто сказал, дизайн. что против? Не, ну, я то есть, сказал, а, что... условно, давайте не будем, а, как бы, я осуждать хочу... другие профессии. Я, нет, не будем, я... Будем еще как будем, потому что ну, есть, коуча, есть, коуча. Я, я есть учусь, дизайнеры, а есть не до дизайнеры, ну, окей. Вот, которые меняют тебя дизайнерами. Любого можно протестировать и коуча, и дизайнера. Для этого есть стандарт. Мгновенно пару вопросов. Как вывести на тему дизайнера? Дизайнер он ли вообще? Проверка пространственного воображения. Есть у человека или нет? Это как у человека наступил э, медведь на, на ухо, есть у него слух или нет? Сейчас тиктокеры там все меняют поэтами, писателями, этими певцами. Вот недавно скандал был. Валерий, у вас есть предложение? Вопрос какой-то. Давайте, Валерий, к вопросу перейдем. И чтобы Стас на него ответил. Давайте. Я утрированно, я как художник могу позволить себе, как наш президент говорит, мне что, землю из горшка жрать, что Здесь из этой истории что надо доказать? Мы Можем поговорить о пропорциях, о золотом степени досконально не, не знаю. ему надо знать досконально, чтобы ее отстаивать. Я дизайнер. Одного названия недостаточно вообще ни разу. Поэтому я скорее за стандарты, хотя бы базовые, фундаментальные, как чего протестировать, Супер. как определить, как определить, как поставить на место, если хотите. Вот это все, вот это, вот это недоразумение. Боюсь, вообще, перейти в общение light-шнура. Я, я владею mm -hmm в этим языком, но сегодня попытаюсь удержаться. Вот. Мне, нравили, мне нравится история, происходящая на сегодняшний день. Я готов принимать активное участие, особенно по направлению своей темы, потому что со светом и тем самым пресловутым светодизайном у нас большая проблема и беда. У меня доказательная база тоже поэтому есть. Рецензию мы с Натальей, моей партнером, писали на книгу «Свет», которая вышла в свет, от декоратора Маратки я против ничего не имею, я из 90-х его знаю, он прекрасный декоратор, как сделать там чего-то из троллейбус, все это мы проходили. Валерий, а вы по стандарту можете написать тоже рецензию касательно светодизайна, например, там же есть раздел, что дизайнер... Легко, легко, но мне на это понадобится время, мне должно быть понимание, что я художник-альтруист, но я за еду не работаю. У нас на самом деле для нашей конференции осталось буквально несколько минут до конца. Пожалуйста. Спасибо, Валерий, спасибо, спасибо за ваши да. комментарии. Если вопрос, можете, какой, Стас, прокомментируйте вопрос. тогда. Угу, вопрос. А, как учтена визуализация интерьеров художественными средствами? Рисунок, скетч а, в стандарте, как один из вариантов подачи. Да. Есть ли там? Да, да, да, конечно. Вот тоже я удивлялся, многие люди задавали вопрос, а что это теперь, если я визуализацию не делаю? То есть я что, обязан ее делать? Да Нет, вы можете показать любым способом. Там есть графические способы выражения, подачи э, идеи клиенту. Это может быть визуализация, это может быть макет, это может быть коллаж, это может быть карандашный рисунок, это может быть хоть из пластилина лепи, хоть виртуальную реальность, какая разница. То есть способ выражения может быть любой, который тебе близок. Главное, чтобы у тебя функция была, что клиент понял, что ты ему предлагаешь. То есть приходит Я все, понял. ответ <как> подходит все. Это, и это написано уже. Угу, угу. Хорошо, так-так-так-так-так, а, нам пишут следующий момент, так, сейчас, секундочку, а, господи, там несколько пролетело вопросов, а, а, такая заметка, возвращаясь к списку топовых дизайнеров, что озвучила Анна, у, у Баревича есть видео, где он разбирает планировку дома Балашовой Дианы и указывает на ошибки, она с ними согласилась, вот, я к тому, что если даже топовые дизайнеры, то это не означает, что у них нет ошибок, только с ними можно обсуждать разработку стандартов. Ну, видимо, конечно, каждый имеет право на ошибку, не ошибается тот, кто ничего не делает, наверное. Поэтому э, ну а и определение, найти, наверное, топовых, да, это такое очень субъективно, да, для всех есть свои топы и свои лидеры мнений, поэтому э, говорить о том, кого приглашали, кого не приглашали, наверное, да, действительно, из, там из нескольких десятков тысяч дизайнеров выбрать э, именно тех нужных топов, которые только они смогут рассказать там о стандартах. Ну, наверное, очень сложно. Поэтому тут, ну, наверное, надо просто брать и делать. Так, так, так, так. О, Станислав в чате пишут: все, что сейчас делает Станислав, я считаю, касается будущего. Ну, вот, уже отлично. Спасибо. Так, все, что условно, и не только условно, моего, а топов... нашего общего. Поэтому подключайтесь. Ну, да, всем. да, да, да, да. Например, топовых врачей много, вот хороших по стране еще больше. Все условно. Да, действительно, все условно. А, Стас, еще знаешь, какой вопрос? Mm. Может быть, мы сделаем отдельную конференцию по визуализаторам. Там а, тоже же есть а, большой, большой пласт такой а, в стандарте. И у нас есть чат, там 1900 человек. Давайте. Это визуализаторы, которые а, ну, действительно профессионально занимаются. они в чате, правда, такие хулиганы, Вот мы его не модерируем, они сами модерируют чат, порой там ругаются даже и ну, это нецензурно нормально. выражаются. Это жизнь. Вот, но, но они, я думаю, готовы будут обсудить это все в рамках приличия Давайте. Вот, и все стандарты, которые тоже… Я им давно, кстати, обещал провести конференцию, давай, давай. не касаемо стандартов, а вообще просто конференцию визуализаторов, а тут мы можем привязать ее еще и к стандартам. Отличная история. Пару комментариев по поводу всех профессий других. Да, он говорит обучение. Обучение – это профессионально хорошая деятельность. Деятельность декоратора классная, хорошая. Деятельность дизай... это самое, визуализатора – это тоже как бы составляющая. Профессиональный стандарт мы не только на дизайнера делаем, но и на а, тех, кто причастен к этой теме. И я, вот не знаю, воспринимаете меня как хотите, у меня принцип такой. То есть мое видение, что любая профессия, если она приносит пользу, она достойна. И учителей, и коучей. Вот кто говорит. Да, я прошу прощения, убегаю. Спасибо. Да, интересная спасибо. встреча, интересная тема. М можно будет резюмировать немножко, прислать материалы. Да, я ну, готов вечно. по своей теме поучаствовать. Там. Вот. А, тут пишут про деньги бесплатно, не бесплатно. Я за идею порву кого хочешь. Я понимаю, что это будет проплачено несколько позже в будущем. Другой вопрос. Завтра возьмете, я буду принимать участие. В мы не можем брать, потому что они уже зафиксированы, там нельзя добавлять. И в Минтруда сказали конкретно об этом, что нельзя брать. В соавторы берутся только те конкретно, кто были как бы, изначально участвовали в разработке и в работе. Поэтому даже если бы мы очень хотели, мы не можем просто законодательно туда добавить. Нам запретят это. Я этот вопрос задавал. Можно Вы, Пришлите материал, и мне очень важно то, что происходит по теме именно световых решений, особенно в жилом интерьере, Хорошо. где дизайнеры не могут работать с восприятием физиологическим восприятием и втуляют какие-то нормы, вот эти стандарты, они в световых решениях вообще в современном мире неуместны. А как определить от обратного, про, просчитать тот самый комфортный уровень освещенности, у нас есть методика. Будет полезно, Почему Люди хорошо. это в воспринимают, я не понимаю. Всем буду рад ответить на вопросы. Стас, всех благ вам. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Спасибо, вам. спасибо, спасибо Валерий. Стас, скажи еще раз, пожалуйста, где найти стандарт, где его посмотреть? Давай я тебе системе? пришлю ссылку конкретно. Сейчас он размещен на моем сайте в разделе «Стандарт профессии». Можно зайти на мой сайт design.ru, либо «Станислав Орехов в гугле» или в «Яндексе». И там набить на моем сайте «Стандарт профессии». Будет ссылка. И я пришлю Андрею, я пришлю… Ну, короче, можно найти. Просто в интернете набейте, да. и вы попадете на мой сайт. Да. И там скажи есть два документа. Мы можем выложить эту ссылку да, в чате, где да, там 10 тысяч человек, да, да? Да, конечно, конечно. Выкладывать, да, она специально для того, для того чтобы распространять. Закончу смысл с визуализаторами и всеми остальными, то есть все профессии они должны быть объединены. И мы работаем как раз-таки над тем, чтобы ну, как бы никто не был обижен. И если у кого-то есть какие-то конкретные комментарии, где-то мы там ошиблись. Допустим, со стилистами, с декораторами, я обращался в школу детали. Потому что мне... И там, кстати, мне, ну, мы работали. И кто такие именно стилисты, и декораторы? Чем они от дизайнеров отличаются? Вот где грань? Где я дизайнер интерьера, а где я стилист? И мы нашли ее, мне кажется, в стандарте и нормально зафиксировали. Опять же, с консультацией тоже с школы деталей. Вот, поэтому давайте принимать участие. Если вы где-то что-то там видите, уточняйте. Мы с удовольствием как бы все это дело сделаем для нас, для всей нашей индустрии. Отлично. Коллеги, еще вопросы к Стасу есть? Давайте Блиц какой-нибудь, если есть, я могу ответить. Ну, то есть, не, не по долгу, не по полчаса, а там что-нибудь. Стас, есть. как твое моральное состояние? Тебя вот как-то душевно чуть-чуть, маленько раскачали, ребята, вот. Со своей критикой чуть-чуть ну, вот, я воодушевлен супер я понимаю насколько круто что люди активничают то есть это самое сложное на самом деле завести людей если люди заведены я-то сейчас нормально отвечаю то есть никто сейчас и да да да. хорошо блиц дальше а, скажи а вот те из э, организаций союзов например сейчас профсоюзов до да, ассоциации которым ты раньше обращали, обращался но они не ответили. Сейчас кто-то на тебя вышел с предложениями по участию в стандартах. Мы сейчас пытаемся сделать 2 сентября, ну, то есть, возможно, личное очное участие, пока тяжело. Все, кто критиковал, все, кто петицию писал, никто не хочет встречаться. Хотя они говорят, что я уклоняюсь. Я уклоняюсь, я не уклоняюсь, я лично каждому писал. Давайте встретимся, давайте встретимся, Хорошо. когда вам будет удобно. Сейчас я говорю не про тех, кто критиковал, я сейчас говорю про тех, к которым ты обращался когда-то тогда еще. Для а, помощи в разработке они Хорошо, мне не писали, и... но Света сейчас всех собирает, в том числе один вот, организация есть, они как бы адекватно написали комментарии. И в принципе они готовы на диалог. Ну, как бы пока они. Ну, мы я же не организатор, организует Светлана Котыкова. Вот она Р диалога. Слушай, это а я могу тебе знать что сказать? Мы проводили э, вторую сибирскую бинальную дизайна современного искусства. Вот в июле месяце, в конце 23-25 двадцать я приглашал Анну Муравину к нам, mm -hmm. она выступала два дня, мы с ней общались плотно э, и как раз разговаривали и про стандарты профессии, в том числе про то, что мы участвовали, что mm -hmm. сейчас эта э, тема очень хорошо развивается. И ты знаешь, ну, от Анны я услышал ну, такие хорошие слова поддержки. Вообще мы говорили про союз, в том числе про… Э, приглашали Анну стать экспертом союза, она согласилась. И я понимаю, что Адзи действительно идет тоже да. таким прогрессивным путем. Нормальные ребята абсолютно не, не замкнутые, наоборот, развиваются. Хоть и, э, хоть и самые, наверное, такие маститые. да, вот. В, ну, в это позиционирование. Опасности. Это нормально, премиум позиционирование. То есть, окей, имеют да. право, это супер классно. То есть, мне нравится. Да, и они видят в этом тоже будущее. Поэтому я думаю, да. что однозначно там, ну, ты получишь свою поддержку и от них. Конечно. В том числе, и нам еще написали с питерского отделения нашего союза, что компания, по-моему, Питера, что ли собирает тоже некую такую, как бы конференцию с тобой. Хотят пригласить питерское отделение союза, и, соответственно, тебя не знаю, есть ли у тебя уже заявка, пока по нет, Питеру. я не видел. Пока вот хотят телемост, прямую трансляцию Ну давайте, я в не Ютубе, против. Да где-то юрист Гергель. Давайте, она вот, только не так, пойдет. Да. Гергель, привет, Наталья, я тебя приглашаю. Приходи, пожалуйста, я тебя очень жду. Но, а да, я бы тоже очень хотел, чтобы все, кто э, задают вопросы, да. задавали их Задавайте лицо, персонально, лицо, да. да. Да, да, да, да. Что Все вопросы нужно э, решать нормально, не за глаза, не где-то там за спиной. Э, понятно, петиция вещь, Хорошее. Отличное. Да. Самое лучшее, что было. поэтому Отличная, тоже, Наталья, да. Люблю я тебя только за это. с тобой соглашусь по поводу бесплатной рекламы, да, на которой, можно, наверное, можно было сэкономить пару миллионов. Вот. Очень круто все вышло. Очень хорошо. И я надеюсь, что стандарты действительно ведут, и профессия начнет развиваться другими темпами, потому что, когда ты чувствуешь юридическую основу своей деятельности, когда ты защищен когда ты понимаешь, что у тебя есть э, база, на которую ты опираешься, есть АКВЭД, есть, э, есть профессиональное сообщество, да, в котором ты в одних стандартах каких-то работаешь, и есть система профессионального роста, в которой, я думаю, ты тоже примешь свое участие ну, в разработке. То, что мы сейчас в рамках союза тоже делаем. Э, конечно, ну, это все кайфово, это все круто. Э, и очень здорово тебе. Спасибо огромное за то, что ты э, инициировал в свое время разработку этих стандартов от всех нас. Э, я выражаю мнение как бы, тех э, наших союзцев, с кем я общаюсь, мнение ассоциации дизайнеров и архитекторов. Угу. То есть мы здесь давно уже в этой теме и понимаем важность. И я могу сказать, что ни от одного там дизайнера э, нашей ассоциации... Там, союза я не слышал каких-то слов негатива по поводу стандартов потому что все давно поняли что э, работа должна быть системной работа должна быть в правовом поле мы должны организовывать нормальную, э, нормальное профессиональное сообщество все без э, каких-то четких э, определений это сделать невозможно как говорил вот. кот Леопольд, давайте жить дружно. Меня очень, конечно, поразила именно вот такая склочность некоторых людей. Зачем? Мы же дизайнеры, мы должны как бы наоборот ну, как бы нести что-то нормальное. И даже если кто-то не согласен с вашим мнением, это нормально. Ну то есть зачем срываться? Ну то есть да, есть такое мнение, есть другое мнение. Давайте обсуждать, а не срываться на людях. Вот это вот я не очень понимаю. Антон спрашивает, запись этой конференции будет в доступе? Ну мы записываем, я просто не знаю, как у нас будет с качеством. Но я Стас выложу... наверняка записывает и да. скоро ее выложит. Я Стас выложу прямо сейчас делает? на свой YouTube-канал. Вот эту запись она у меня пишет в систему. Прям сейчас выложу. Отлично. И по 2 сентября, Антон спрашивает тоже. Стас, нужны детали по 2 сентября? По организации всех мероприятий. Первое, хочу сказать, приглашайте по стандарту профессию. Я везде участвую. Кто будет организовывать события, мероприятия, давайте обсуждать. Все вопросы меня волнуют, поэтому давайте, я mm. готов. Слушай, сейчас, Стас, сейчас, да, дай да расскажу, погоди, 2 Давай. сентября организует Светлана Котлукова, это ее площадка, ее как бы место, поэтому вопросы к ней, она предварительно сказала, вот, если она не организует или что-то случится, я буду проводить эфиры, вот такие, пять дней подряд, для того, чтобы всех выслушать, ну, то есть я специально встречу на это время, чтобы никто не сказал, что я не, типа, не был, все будут. Я пока не забыл, у меня мысль, она весь, всю конференцию была, смотри, 14 числа, 14 сентября мы принимаем участие в выставке Хайм Текстиль в Экспоцентре в Москве, и у нас 14 сентября будет время с 17 до 18 в деловой программе выставки, и мы сейчас определяемся с темой вот этого круглого стола, некого круглого стола, да? Можем? А может быть мы там и сделаем вот эту тему стандарт, обсуждения да. стандартов профессии, и пригласим тебя сейчас сразу на вот этот круглый стол и М -м. там Несколько да? человек и зал и в таком формате мы их обсудим прямо. Да, ну мне нужен модератор, потому что если мне задают там какие-то вопросы странные, ну, я буду есть, модератор. Да, чтобы ты как бы говорил, кто говорит, а кто нет, потому что иначе мы можем в спор перерасти, и это будет не очень. Стас да, разберемся, да. То есть давай так я сегодня заявлю в выставку в Хайм туда позвоню и скажу, что Давайте. тема будет обсуждение стандартов профессии. Станислав Орехов, еще две фамилии скажу, я модератор. И 14 числа, смотри только график, с 17 до 18 по Москве в экспоцентре во время выставки мы там проведем круглый стол. Отлично. Окей. Все, еще вопросы есть или все быстренько? Коллеги, но ну, видимо, видимо, вопросов больше нет. Я, я ждал Конечно. больше жести. Надо, надо, надо подтянуть. А где Пошли. же это самое, мошенники? А что? Кто, это, кто такой Орехов? Почему он су суется? Нету? Никто да, не хочет ну, задать? Ну, <laughs> ну ладно, я шучу. Аудитория, аудитория тебя знает. <laughs> ладно, шучу, шучу. Нормально. шучу. Тут шучу. здесь сторона действительно... Спасибо, тоже, ребят. -то, Тогда -то до встречи. Написало. Да, да. Коллеги, всем спасибо еще раз. Давайте нашу конференцию Zoom со Стасом будем считать закрытой. Все, мы в следующий раз уже встретимся, наверное, в Москве. В очном формате кто сможет. Ну а по союзу, ребят, там лидеры союза, союзовцы, давайте мы с вами конференцию нашу небольшую по нашим деловым вопросам перенесем, либо на, ну, наверное, на начало недели. Хорошо? Спасибо организаторов, Андрей, да. спасибо тебе тоже персонально, будешь в Москве, при, заезжай в гости. Пока. Да, спасибо, Стас, спасибо. Все, пока все, всем участникам, пока. спасибо вам тоже за участие. Пока, пока.